Приветствую всех любителей видеоигр, продолжаем Ghostwire Tokyo, что-то давненько на самом деле не выпускал по ней серии, не помню или выпускал Но, В общем, что-то в последнее время у меня очень много выходит каждый день видео, поэтому надо бы уже допройти да, бы эту серию игры Но посмотрим, как у нас она все выйдет Почему-то диалог начался немножко раньше, чем я рассчитывал, прям как только я загружаюсь, они сразу же говорить даже в прошлый раз я тоже на паузу поставил, как я помню. Ну, здесь вот продолжаем слушать. Ты молчал. Я попробовал его разговорить. Сказал, что, что у него за спиной прячется ниндзя. Ну и как? Сработало? Нет. Зато потом он прислал мне запись на 20 минут с рассказом про ниндзя. <связь> хм, красота. Так, следить так. Немножко громковато. Ну ладно, сойдет. Забываю Ринка серьезно доработала свой мотоцикл. У нас в команде были те, кто этим увлекался. <связывается> ринка была как раз одной из них. И ладно бы мотоциклы. Однажды она своими руками собрала робот-пылесос. Хотя О -о -о. Там причина была в том, что она бы изобрела что угодно, лишь бы не убираться. <связывается> Блин, вообще на самом деле... Изобретать это же столько сил и времени. Но по факту. что, Ну, как бы это очень затратно, в принципе. Не только нужно же тратить физические силы, но ей очень приходилось много думать, как это все работает, как это все устроено и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, <laughs> она затра... затрачивала больше времени на разработку, создание и так, и так далее, чтобы просто не, лишний раз не убираться. Так, нам нужно подняться на крышу, что, в принципе, не так сложно. Проблема в том, что там... У нас, блядь. Тьма. А это. Ага. А это то, что нам сейчас нужно. Ну, или, по крайней мере, надо попробовать хотя бы. Посмотреть, с теми вратами. Они же не просто так там стоят. Не для га. Ой, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Да, там птички не просто так здесь летают. Я уже для себя помню, что птички это зло. Ну, воробушки. Воробушки, блядь. Вороны. Целые. Ну, блять, Отлично. Ладно, вытянулся. Целые вороны. Так. Ладно, долетим. Долетим, заморачиваться сильно не будем. Так, я не понимаю, что это за синие круги. А, ну, сколько стрел? Ну, стрел нет, естественно. Так, а магазин поблизости есть? Я тут внизу еще не ходил Есть вот здесь вот рядышком есть. Но, но, но, но Нам в него надо По любое надо Стрелы закупить Я, Ну, денег очень много Поэтому вообще не скуплюсь на стрелы На все это остальное Где тут магазин? -то? Вот здесь Да Так, стрелы Поехали, где тут максимум 20 стрел 6 тысяч всего Собачий корм. 92 могу быть. 92. 46 тысяч. Давай. У нас денег. Тьма. Огурцы. Огурцы. Максимум 2. Жалко. Тоже давай по максимуму закупимся. Пока деньги есть, вообще не проблема. Деньги есть, не проблема. Закупаемся. Блин, денег реально сыпет прям. Полмиллиона Пол осталось. Вот, закупился немного Закупился немного Я 90 Блять А классно вы Посмотрите, как классно летает Блять, охуенно сделано Просто пуш Блять, вообще молодцы Очень классно сделано, Очень классно, мне нравится, честно Так, теперь нам надо Да куда же Я вспомнил, надо отсюда Ха, я уже все продумал Отсюда мы летим сюда Достаем лук Так, где, где там голова? Вот здесь Чуть-чуть промахнулся Давай сюда просто захранем Вот а по голове настучал Увидела, прикиньте! Увидела, блядь! Блядь Увидела же! Так не говоришь, что умеешь летать? Ладно, потеряй меня, пожалуйста. Просто потеряй меня и все. Блять, как ты меня сейчас напугал, боже. Где ты там? Стреляешь? Да все мимо. Давайте я помахнусь, прикиньте. Она отходит, когда их запускает, смотрите. А ничего умненькая такая оказалась. Еще будешь стрелять? Ах, ты отходишь. Я умею отходить. Блять, ворачивается же. Давай еще раз выряжайся, а пока тоже заряжусь. Ага, ага. Ага. Ага. Пять, ромах, Мне, в принципе, стрел не жалко, оказывается, денег-то у меня тьма просто. Вот и все. Минус одна. Так, ага, внизу еще ребятки стоят. А вот и еще одна, смотрите. Оп, я пока черышку. Не увидела. Ой. Пока смотрела... Ой, увидела Давай. А, не-не-не, не увидела, не увидела Потеряла, потеряла Потеряла Как она вообще могла увидеть, если честно? Я что-то вот этого сейчас не, не понимаю немножко Как бы я понимаю, она там поворачивается, смотрит, все такое Но как она могла увидеть? Да, блядь, что мне тут мешать Дерево, блядь, прикиньте, дерево мешает стрельнуть. Дерево Хотя я попробую Давай, повернись, пожалуйста Дай прям сюда смотреть Ладно. Ах ты блять На дерево мешает стрелять Так, а если я, блять, вот так Присяду О, хорошо Бей, промахнул. Давай еще раз Все, умерла Он там еще одна стоит Сколько стрел? Пять Я и до туда могу, в принципе, дострельнуть Зачем эпичность? Как бы стелс наше все. Ну-ка, бы по факту. Обожаю за игры за стелс в целом. Хорошо, зея. что мы их спасли. Так, я. Бля, она так стоит. Просто классно. Не именно хорошо, в прямом смысле этого слова. Она прям реально стоит. Именно хорошо. В плане не стрельбы для меня, а в том, что она прям, прям перед воротной стоит. Чуть-чуть повыше. А, попал, отлично. Еще чуть повыше. Попал. Еще чуть повыше. Попал. Да-да-да, там не заморачивайся сильно Отлично Бешенство стрел кончились Эх, потом тебя добью. Придется идти в магазин Не переживай, не переживай Тут магазин недалеко И вот он Дожили Дожили, да Блин, ну 20 стрел Улетают быстро, в принципе очень быстро, если честно, улетается. Ой, я так плохо телепортировался, если честно. Так еще неплохо. Вот так неплохо. Так. Так, а мне вот сюда. Ага. Так, и вот где-то вот здесь. Вижу ее. Да. Отлично. Она прямо на место стояла. Она поняла, что в принципе делать нечего, и ты умираешь. Да ладно. А сейчас? Ты сейчас не умела Да, ну, попал Все хуй ага. Она мне, видно, ничего не может сделать Так, обидно за Лучше уж я так сделал. Так, что там еще дальше? Так Все, путь расчищен Опа Вот здесь вот опасно мне, кстати, интересно, с какого момента надо начинать. Так, скорточек, скорточек, слезь. Ага. С каких ворот мне надо начинать очистку? Так, ну давайте аккуратненько подойдем сюда. Так, отлично. А, ну мне их три надо очистить, чтобы очистить самые основные. Я понял. Все, не проблема, в принципе. Так Так Пойдем. Пойдем. Так, вот еще одни врата, и вон еще одни врата. Так, да. угу. Пока все очень-очень даже, как, бы, как так сказать, спокойнее. Отлично. Так, эти врата, а они не полностью очищаются. Все, я понял. Так, тут есть кто? Не те врата. Значит, вот эти. А вот тут вот я не помню, чтобы кто-то был. Тут кто-то, скорее всего, нападет, блядь. Да ладно, никто не нападет? Интересно получается. А, все? Так просто, блядь? Так просто. Ладно. А как же основные врата там? Я, конечно, все понимаю, да, но, но не все. Так, ладно, на крышу дома. Так, у основных врат... О, у нас еще допквесты же появились, точно. Так, что ты предлагаешь? Стрелы? Конечно, покупаю. Не-не-не, шесть штук. Все, спасибо большое. Так, квест, мы сейчас к тебе придем, подожди. Я случайно, ничего не купил? Тебе ничего и не надо. Ой, тут столько всего поблизости. И все это сработало. Вот тут вот искать какие-то статы. Очень, как сказать честно. Очень неудобно. Здесь все срабатывает на звук. Поэтому пятихаточку мы дадим ему. И просто статуэт. Денег не жалко. Деньги не проблема. Деньги не проблема. Приятно, когда тебя поддержат. Так, Ханива Или Ханива, или Ханива Такие длинные скульптуры и статуэтки создавали в период Кофу Кафу. И четки детектива Спасибо, они теперь второго уровня Так, дверки закроем, потому что мы забрали четко, чтобы их никто не осквернил Скверная штука такая, противная очень Так, ага, хорошо, сейчас еще все Ух ты, сколько квестов-то попал Ух ты, сколько квестов А вот и статуэтка так, как тебя пометит. Так, вопрос. А, ага, ага, ага. Внизу сразу сколько там видели. Сквозь текстуры, моя любимая. Так, сейчас я, блять, упаду здесь. Вполне удачно. Я честно думал, Теперь тут враги будут. Идти. Надеюсь, твоя молитва услышит Да, есть тут враги, прикиньте В принципе, есть Но это не проблема Опять не проблема Прям как я люблю А теперь самое приятное Чтобы вообще не заморачиваться Не-не-не, стопай Вот так вот Как-то там, на R? Вообще не заморачиваться ну и загрузки здесь очень быстрые, поэтому все очень-очень просто и легко Что-то прокачивать сильно, на самом деле, не вижу смысла Не знаю, что там перед битвой может ждать Ну, то есть, в принципе, мне нужны реально статуэтки, потому что нужно прям количество О, еще одну, да? Конечно, еще одну статую Статую Дидзи Все остальное это как-нибудь потом может быть, это не факт Молитва услышана, спасибо вот и оно Помечу пока сразу Надеюсь, все твои старания были не зря Ну да, Я уже, надеюсь Красота, как раз потом на квест сразу О, Красота Пока что, учитывая то, что у меня очень мало, очень Так, есть там кто? Из врагов вроде бы никого не видно Ну да Водяной. отлично. Надеюсь, он нам поможет. Надеюсь. Из-за того, что у меня в целом уровень пути растет, хоть и растет, но вот Смотри. эти вот ага. не сильно мне а готам или как они там называются, мэта. я забыл. Кажется, мы ему не интересно. Да-да-да, сейчас он полетит, Надо потом куда-нибудь там ударимся. Так он там полетел. Это, ну, это не проблема. Он Там потом ударится где-нибудь просто и все. За ним не очень-то и далеко надо следовать. Вот и прилетели. Похоже, головой ударился. его. Но однотипность диалогов меня сил. немножко бесит. Для доброго дела, конечно. Прям реально. Прям в прямом смысле этого слова. Ладно, то тут деньгами сорят прям на каждом метре. Они потом еще и восстанавливаются. Это все понятно. Ну. Но... Тут враг есть, кстати. Киньте, а я тут печать складываю бэй. тут враги есть Ладно, а я печати складываю бэй. гениально вообще похую пацаны ребята кто тут летает где привет я вообще попадаю по тему ну садим второй просто он еще дух есть поэтому он присел у него же головы нет как ты меня увидишь братишка головы ты нет, да, спускайся вниз, еще, еще, еще, я здесь, я здесь, беги сюда, вот, вот по гулочным шагам, цены вообще там это а самое, ребят, я попаду вот так, вот, еще одна. привет, ну тебе чуть подольше пришлось потратить Ну вот это так уже не удивляет, везде вот везде эти везде. знаки складывать уже вообще не удивляет никак. Я надеялся, что фишка правда, фишка доверия есть. Надо найти их. Но здесь ее в принципе нет. Хочешь воспользуйся его помощью, хочешь не воспользуйся. Как бы все зависит от тебя, вот и все. Но духов реально много. Сейчас вот наконец-то духов реально много накопилось. Только толку от этого пока никакого. <клыш> Толк от этого будет уже под конец игры. Когда уже заняться нечем. Хоть там, Если у тебя прям совсем прям без, безысходная ситуация. Нужно прокачиваться очень мощно, очень сильно. Да, там тогда я понимаю. Надо там, скажем так, потратить сил. Внимание, внимание! Приезжать, приезжать! И прокачаться. Давай, давай. давай. И опять? Может хватит? Мы с тобой уже играли? Ну и что? Может я еще не наигрался? Стоп. Ты же должен Побушайся. был ну, хоть очиститься. Какая-то подозрительная настойчивость. Что ж, давай поиграем с ним еще раз. Ладно, беги, прячься, прикинь. Давай, давай. Я возле святилища. Попробуй меня найти. Хорошо. По звуку буду искать. Возле святилища-то. Но здесь что-то не ладно, если честно Немножко Возле светилища. О Вот это вот меня устраивает Это ты? <с. <с.> Нет, не ты Так, возле святилища Где ты можешь спрятаться Вижу стрелы, кстати А, карман полный Неожиданный поворот так, кстати, насчет вот этого самого Спасибо Ага Так Ни хрена себе Неожиданный поворот Ладно, потом заберем Ну что? Кажется, помогло Так Я, кстати, не помню, как искать уже, если честно Не очень помню Понятно. Где-то недалеко. Ищи здесь. Так. А, все, хочу еще найти еще Тануки. -то, То, что еще. Да, давай еще Тануки -то, тогда уж, раз уж мы уже это самое. Да вот же он а прям на... здесь. Ну, естественно. Нашел. что тут искать-то? Он спрятался в святилище. Не Заперся. Нет. Попробуй где-нибудь а -а -а. найти ключ. Бля. Так, ключ от светилища Бля Так, а как мне его искать? ключик ты маленький, блин Так, на ну это удачу посмотреть Это понятно Ключик должен быть недалеко Верно? Верно Так, давайте зайдем сюда внутрь Тут же можно заходить Тут как раз книжка какая-то лежит Где этот проход, блин? Нет. Открывай Так, поехали Сейф открыл с первого раза? Неплохо Без кода, без пин-кода, без всего Так, обороняющийся кей Об, об, об обороняющихся тенго Отащите их запись, чтобы а получить дополнительные записи духов О, очки навыков дали Вот это я не зря зашел Вот что самое полезное, тачки очки навыков в этой игре Это реально самое полезное, что дают Так, где искать-то, Что-то меня это напрягает Но мы здесь уже были Причем я же двери закрывал Чего? Не понял Где-то дерево? Оп -ты. Неожиданный поворот Тут дерево Блять, еще и дерево мешает Так, а где сердце? Не вижу его, прикиньте Сердечко-дерево Можно ты мне его покажешься? стороны гляну ладно вот и вопрос решил так не понял а все понял Это любопытно Оп. пошел пошел пошел Оп, в минус так белого также так, сейчас сначала вот так, чтобы голову хорошо четливо видеть так, Минус, а да не минус, да ладно Ну, теперь минус ну, У тебя также раз, попадание Идешь, идешь, идешь, оп, два попадания Слушай, а у тебя в семье случайно нинца не было? Что ты несешь? Так, оп Так, где он там? Где-то его только что слышу. А ты ч, в доме-то спрятался? Все. толстый Ну, вылазь. Вот и молодец. Вот пошел. Хоть в дом пошел. Ну, чтобы подорвать. Ладно, давайте такого рассчитаем. расшатаем. Оп, оп, оп. А, это было сейчас так неожиданно. Надеюсь, мужик, маски напрягся. Так, в каком плане напрягся? Где-то тут ключ? Не похоже, если честно, чтобы ты здесь где-то был ключ. Ой, как я не очень люблю все эти поиски, блин. Так, запрыгивай, я не хочу лазить по этим самым. Вижу еще одного духа. Но... Не бы понимать, как его искать. Ключ от Опа. Я точно помню, что его в зале. Опа. В главном зале. Открывайся. Так, поднять это понятно, это понятно. Ну это у меня уже по фулам, да? Да. Так, в главном зале. Хоть подсказки дают, это хорошо. Будет. Спасибо за подсказку. А где тут главный зал? Так, проще отследить, значит как? Так, вижу еще одного призрачка Так Ладно, давайте вниз еще спустимся Я могу воспользоваться, нет? Только Теперь Сюда Стрелы подбираем Отлично На самом деле проще просто использовать призрачное зрение И никуда не торопиться Вот еще один призрак Который меня напрягает а вот на крыше. Наверное, уже ага, так что у нас тут главный зал календарных событий. Сейчас, сейчас, сейчас. А, это я здесь двери закрыл, да? Нет. Так, а как мне подняться бы? Ладно, поднимемся по старинке. Ключ от светилища нашли. Вот пошли вон. Пора на... заканчивать игру. Ворона чертова Так, а это я открыть могу светилищницу? Нет, не дают. Ладно, ничего страшного. И сейчас как на захотят напасть, ой, я не удивлюсь. Не знаю почему, просто не удивлюсь. Опа. Нету. Его тут нет. Куда он делся? Опа, а задание выполнил. Может его тоже кто-то унес, как других детей? Возможно. Или ему просто надоело там сидеть? Мне все равно. Лично я уже наигрался. Ты-то наигрался. А вот я что-то не очень, потому что что? Правильно. Что-то здесь не ладно. Потому что если его поглотила, скажем так, своего рода сила... Это хорошо. Так, а если мы еще раз к нему подойдем теперь? А, с ним еще раз поговорить уже нельзя. У нас тут второй квест появился где-то. А, вот и прятки три. Вот и тебе прятки три. Все, здесь мы закончили. Блин, может карту побольше открыть? Ах ты, блядь. Ну давай, появляйся, Тенгу. Ну... тут целых 130 метров бежать нафига себе так а у меня чем все по максимуму блин так правда а давай давай давай, давай там прям в 18 18 кстати что там насчет с расширением территории а я вообще не в ту сторону получаю. я вообще блядь, к основному кресту пошел получается а тут-то все очистит, то в принципе, да просто. А зачем мне мотоцикл, если я так могу очистить все? Ой, как я не очень люблю все вот это вот не, не, недопонимание своего рода. Бля, я мог бы долететь, но я случайно, как самое, слишком рано отпустился. Просто хотел их тоже захватить, вот эти души. Блин, там квест слишком близко, очень прям близко, основной квест. Ну ладно, пофиг. Сейчас будет битва хорошо лепестки красного цвета дерево свернено так в принципе я готов Снова наши ну против вас это вообще не проблема разрядиться дальше Успел сразу двоих. Успел. Это... Главное это делать. кипиша с прошилки превратилась, если честно, вот примерно... это ж супер. Ладно, за за это, да. Хотел сказать, что я вас поглощу за это. Не получилось. А их просто что-то много Ну, я так надо. Смотришь как-то. Он... Вот там как, Доб, док, ты... Бля. Да ты.. Шоп! по-моему, качество только украсть. Э, э. а, ну, вы, вы напросились. Ускоренный режим чапы. режим чакры это очень неплохая залезка очень действует а ты сука блять моем а спасибо что так ага ага так ага так агентика прикрылась мое успею не вышло тебя, блядь, меня ранить сильно? Правильно, не судьба. А, это жирно. Я думаю, что-то не так. Это оказывается толстый. Еще и полицейские тут появлялись. Так, ладно, давайте-ка мимо вас. Так, а где этот самый? Ловите, пацаны. А вот и все, толстые собрались. мало. Ах, тут супер. Так, толстый просто собираемся рядышком сразу выпускаем. так лостеньки собираемся собираемся вокруг меня Собирай вот так вот, и сделать и вокруг вот этого толстенького обязательно собираемся ах, блять потрох так ты сразу же умираешь еще раз, еще раз ах ты не попал ах ты не попал бы они слишком быстро бегут. Ах ты, сука, зажал. Ах ты, сука. Блин, вы меня разозлили, пацаны. Так, сейчас я вот здесь попью. попью. Ой, вы меня разозлили. Ой, разозлили, Так, поехали. Первая пошла отсюда, до свидания. Следующая. Пошла отсюда. Следующая. Выдержит? Выдержит. До свидания. Да, вот не дайте Когда близких это убираешь, они быстро разваливаются. Первый. Есть. так, еще один. Спей. Отходим. Отходим. До свидания. тоже успеваю ага, ага. пришел бля. всем страх потерял нифига он их оттуда будет нормально блять ну блять ну, не успел ну да отойди тихо тихо тихо тихо блять там давай пацанов ката самая не успел Опять у да. вот так сейчас. А ладно, на по жизни? А по жизни мы отходим кушаем. Как бы еды много, это будет. не страшно. Единственное, жалко, что он очень долго все использует. Да. Так, пацаны, как бы у вас тут бы не сразу. Ну так, отлично, хорошая идея. Ну, Бля. У ну, же, блин. Так, ускоряемся. заряжаемся что Смотрите, этот сразу ускоряется, блядь, как только пахнет дело, жалером. Так, теперь огонь. Так, вот пах. И отходим между ними. Еще разряжаемся. Пак. Успеваем? Не успеваем. А нет, успел как же они больно бьют как же они больно бьют а ты можешь бежать это самое и есть ага спасибо так а я также умею сука а блять не успел этот тих тих тих тих блядь, слева еще один блять тут вот задел задел же сука вот этот топ меня немножко напрягает. Так, еще поесть. Так. А -а -а -а -а -а -а. Зеленая, а -а -а -а. Фух. Еще один толстый остался, да? По ногам тебе что любить. ближе долго заряжается синяя, долго-долго так, эта штука хилит, но чужаков больше нет, отлично Фух. теперь очищая это дерево разозлили, разозлили, пришлось попотеть, даже сам печать сложу, смотрите оп, -оп. а если я неправильно сложу, кстати, что будет, я, кстати, не обращал внимания так-то раньше как все, сейчас она такая розовенькая, да? И красота. И все вокруг сразу. Вот так Сакура и должна выглядеть. красно мне тоже, кстати, нравится. Очень даже красиво. Мы сделали доброе сказать. дело. Не придется перед дедом проснеть. О, вспомнил про того самого дедушку. М -м, как это мило. Который впервые попросил восстановить деревья. Которая по какой-то неизвестной причине блять, это что, так форма? А, это рюкзак Блядь, я очень даже это самое напрягся Так, там еще один квест Прямо сразу же, прям рядышком с этим самым Нам надо в магазин как бы заскочить Но сначала души Они а по пути, не просто рядом Просто не знаю, когда я еще тут пробегать мимо буду Поэтому как-то это самое не собрать прям близлежащих, прям, прям. как говорится. А, это этот меня пугает это... это нас пугает этот. Ну, который там всех и агитирует умереть, отдать свою жизнь. Там. Ребята, я желаю только хорошего, ваши души, очистить. Видите, ему ничего не нужно, лишь бы вы все просто погибли, а я остался в этом мире один. Потому что он, ну, как я понимаю, и духовно в этом мире, и физически в этом мире. Некрасивый на самом деле поступок, так сказал. Ну, это с моей точки зрения, естественно. Я же не знаю, что он на самом деле делает по итогу. Так, заходим, закупиться, да-да. Че только стрелы. Ну, да. Так, поехали дальше. Так, либо квест, который находится в жопе, либо очистка территории квест, конечно же. А мне ты случайно ничего не купил. Тебе ничего и не надо. Подожди, а почему ему ничего не надо? А как же те же самые стрелы, например? Ну, как бы, если честно, да, так подрассудить. А, ударь. Ага. Так, на крышу можно сюда. Спасибо. О, и тенгу значок появился. Ага. То есть, шанс того, что здесь кто-нибудь появится, мне помочь. Отлично. Есть. Шанс есть, уже хорошо. Ой, я что-то не подумал. Отлично, ладно. Тихо, спокойно. Никого нет. Да, можно идти. Аж четверо ребят погиб. Мммм, я понял. Так я говорил, не надо было трогать эту так, как, так, сейчас о чем? Да все, кто приходит сюда работать, мрут как мухи. Об этом месте столько слухов ходит. А про раб говорят, типа, сами виноваты. Ага, не ага. Не надо было в это вписываться. Не исключено, что они потревожили какого-то сильного духа. Блять, еще сражаться с ним сейчас, бушечки. Ну давайте зайдем, ладно, разберемся сейчас. Так, что у нас тут? Много-много врагов? Хорошо. разберемся. Знаете, я всякое слышал об этом месте. Собирался даже уволиться, пока не поздно. Но уже поздно. Так. Поднимаемся потихонечку. Так, как-то он... Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Так, а кто нас как и увидел? Я что-то не понял. Ладно, ты. Ах, да. Иди обратно, а. Да-да-да, я здесь прыгаю. Э. Да мне тенгл-то не нужен. Прям в голову засадил ей. Убил? Убил. Так, блядь. Мой стелс нарушен. настой здесь отличный красавчик так а этот так как, -как? где-то ниже ладно так вижу цель не вижу преград понятно вижу преграды за на вторую Повал, попал попал остальные что остальные ничего не поняли хорошо Я тут видел призрака, мне рассказывали, что его во время лекции убил один из ближайших союзников. О, героический поступок. Прям братский. Так, ну те, кто внизу меня не очень интересует уже. Так, там какой-то предмет. О. Я не понимаю, нам, кстати, ниже или выше. Давайте пойдемте выше. Но. Ну. Так, что сейчас с текстурами было. Так. Вижу катанки. Мы зарядимся Катаны возьмем Жалко, ими нельзя это? работать а, Разновидность клинкового оружия Получившее распространение в Японии С X века Десять же? Десять Не пугай меня, пожалуйста Так А, а здесь все, здесь большинство чуть -чуть Ниже надо идти вот Это подстава из подстав Этот какой-то предметик Интересный Пойдем ниже, ладно даже так просто не убьешь просто, не выпить Можно как бы ему в голову шандарахну, но его это не убьет. Первый тыч. Привет, ох ты. Теперь ты мертвый. Так, пойдем дальше. Так, здесь вроде все. Так, еще разочек. Ага, все не вижу. Не трогайте эту штуку, парни. А, вон ту. О, местный феодал. Хорошо. Ага, ага. одни. Пора навести под порядок. Так, минус. Так, заряжаемся. Чего бы начать? Давай с огонька начнем. А, это ты начал говорить? Я аж испугался. Отробный камень. Вот он Наверное, наш. они хотели его выкопать. Он и рассердился. Мне кажется, стоит вызвать его и задать пару вопросов. О, давай-давай-давай. Не давай, знаю. Давай. Ничем хорошим да это да, да, не хочется. Да-да-да, нормально, кончится. нормально. Мне нравится. Хватит бубнить. Разбивай камень. Хуярил ты мне. серьезно? Глупцы. Как вызвать пацана на пару Больше слов? Никто не сюда прийти. Смотри, появился. Даже камень ломать не пришлось. <свят> Не-не-не-не-не. О, да. К тебе в царство, да, идем сражаться? Ты куда нас там переносишь-то? О, ул. Мы сейчас что, вернулись в прошлое? Видимо, на этой земле когда-то жили самураи. Они плохо. Они могли позволить себе надгробие. В этом замке случилось что-то нехорошее. Сейчас будем сражаться. Я как раз сейчас за. О, все по максималочку Наш господин был добрым человеком. Хорошо, и что случилось? Несчастье. Его предал и убил один из ближайших подвижников. Ага. Это случилось на перу. Свадьбы, его души. Ах ты мышь. ты мышь! Ах ты мышара, бля, не, ну это вообще прям мышацкий поступок, если честно. Давай сразимся один на один. Нихуя себе! Свадебное платье. придется драться. иначе старик так и будет таскать вокруг. Я их сбивать не буду, поэтому поздно. Не-не-не-не-не, не ты даже не подходи ко мне. Даже не буду. А, это, кстати, та самая, против которой я боялся, это, сражаться. Я прям вспомнил. Ах, ты косая, коса рукая. Свадебная платье, она, блин, так страшно выглядит прям. Вот эта вот штука реально выглядит, особенно вблизи. Я ее из лука помню, да как, красиво. прям, вообще, прям страшно-страшно было, прям помню, прям. Подпрыгну, пожалуйста. Еще раз подпрыгну. Ой, ничего тебе не удалось найти там, забудь. Блять, а что так больно? Э, э, э, э, э, э, э, э. так больно? Блять? Я сейчас ультанул. Так, ладно, я постою тогда, Хорошо. Зачем куда-то идти, если могу просто так посмотреть Ух, тут я сейчас вовремя уклонился Ультав, ультав, блядь, ультав, какую кнопку Понятно, что он меня бросит вниз Я потерял свои силы Так, разделяющие удар атаки Некоторых чужаков могут разделить Акито и Кике Без Акито не может применить большинство боевых умений В том числе, я понял Блядь Да, я понимаю а она серьезный противник, так-то. Попей еще, пожалуйста. <связь> Этот ты, Вот я уклонился. Будет угарно, если я смогу победить один минут этими способом. А как ультануть? А, все, я понял. Понятно. Ультанул, а зря. Просто ульту реально зря потратил. Боже. Реально ульту зря потратил. Бля... Ах ты, Жалкий, предатель. Так я то тут ни при чем, блядь. Тихо, тихо, я тут ни при чем, дедуля. Понял? Мы тебе помочь хотим, если уж на то пошло. Прости. Но правда такова, предатель это не я. А твой ближний. Это, у меня он стал израком, потому что не смог забыть о предательстве. этом видимо предатель ЗВ. был его близким другом. Его как можно он? понять. Ранат нажав спину никогда не забывает. Да, это конечно удар в спину не то слово, зато плохо еще пишет духов за квест. А мне нравится. Очень очень жаль, конечно, что вы не смогли прийти раньше. Мы и не знали об этом месте раньше, если честно. Господин наконец отвел покой. Служанка госпожи Я благодарю вас от всего А, которую мы сейчас побеждали мы, уби... мы, то есть, освободили госпожу И он освободился как бы бонусом Ну, это все, что мне приходит в голову Я тут слышал, что вы прогнали вашего призрака Спасибо Не за что А, то есть, я должен так по пути возвращаться В принципе, так по... Ну, наверх идти и потихонечку там Со всеми пиздеть но, честно, не то, чтобы хотелось. Мне бы хотелось остальных призраков бы собрать немножко. Которых я не собрал. Так вот я что-то не понял. Ну ладно, давай поговорим с Но с ними разговаривать не обязательно. Просто почести послушать, получить почести. И по итогу понять, что мы молодцы, герои. Хоть люди да какие... -то... Какие тут работы? Тут никого нет, блядь. Так, каждый раз комично это видеть. Типа, работают люди, могут работать. Все хорошо, бла-бла-бла. Да, идите вы. Я пришел чисто у вас с подноса забрать мои духи и уйти отсюда. Спасибо. Это все то, зачем я сюда пришел. Стоп. Пес, у тебя есть что-нибудь красное? Нету? Нету. Не фриртанул это, пес. Не, не, ничего нет. Призраки вон, которые я все хотел забрать, но не смог. Я просто не могу не пользоваться этой фишкой. Стоило ей появиться, у меня так все. С концами. Так. Все. Получается, что? Получается, нам только сюда Остается заглянуть Потому что квесты выплавлены Все, идем Как там, эр? В принципе, это единственный вариант А сколько у нас, что там по времени? Что у нас там? 48 минут, а пора заканчивать А все А все А подписывайтесь на канал Оставьте, блять, И найти то, что я ищу Вообще красота, а давай, а почему нет? Тихатка. Хочу мира во всем мире. Не, хочу найти то, что я ищу. Мира во всем мире, я вот, знаете, в какой пожелаю? Вот в следующее Ну что? Кажется, помогло. Их просто очень много здесь, смотрите, они здесь прям вокруг, прям усыпаны. То есть я могу в каждую помолиться, что самое главное. А, нет, то, что я ищу, давайте. Пусть, может быть, мне это как-нибудь, что-нибудь найдется, что-нибудь зачтется, что-нибудь что что не. Бля, же ну, тут такого? столько Они молитв можно просить на одном месте, просто за пяти Мир во всем мире есть? Нету, идем дальше, значит. Пока я все не обойду, я не успокоюсь. Приятно, когда тебя поддерживают. Да, не поспоришь. Так, где тут? А, кстати, нагробный камень. А, вот здесь. Последняя, да, крайняя. Пятихаточка. Мир во всем мире. Блять, опять не повезло. Значит, найти то, что я ищу. А что я ищу? А! Раз, два, три, четыре. Ух ты! Ух ты! Как много. А это хорошо. А давайте освободим ее, да, и да и закончим. Кажется, помогло. 74 метра всего лишь. Да и тем более наверху, походу. Ух ты, мое любимое. Наверху такие штучки освобождать одно удовольствие. Если наверху, правда, конечно. Так, а -а -а. так, что скажете? Не наверху. это обламинга. Меня еще так, меня так -то давно еще, это так-то не обламывали так сильно. Спасти всех сложно, но я попробую. Спасти всех. А где ворота -то? Внизу стоят. Еще и между домами, бля. Какая подстава-то редкостная, и противников не видать, прикиньте А мы спустимся все равно сюда Там, блядь, кто-то есть, блядь Я чувствую А мы попробуем все равно Да ладно, никто нам не помешает даже Да, ну. Так И вправду никого Это шутка какая-то. Кстати, какой-то предмет отображается или что-то отображается, не могу понять. Это мои точки, блядь, это мои точки. Ладно, дорогие друзья. А дальше нам не дадут ничего очистить, только дальше здесь, но это по квесту мы пойдем -ка. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, нам еще много много очищать. Так что подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Спасибо, ребятушки. До новых встреч. Пока-пока.